Наступила весна. Совсем скоро весне крастает, и все потерянные вещи весной всплывут на поверхность. Давайте узнаем у казанцев, что чаще всего они находят на асфальте после зимы. Что можно увидеть на асфальте, когда лед растает? Свое отражение. Реагенты, маски. Я тебя люблю. может быть. Надпись я тебя люблю. Фантики. Асфальт. Пустоту. Какую? Душевную. Асфальт. Снега же нет, теперь его видно. Вот. Собачий Можно увидеть воду и грязь, но в основном, наверное, у нас в городе все-таки грязь. А вот там пакеты валяются. Слякать? Остатки цивилизаций. А можно увидеть прекрасные граффити, которые по всей Казани а что самое интересное находили вы после того, как снег растаял, пишите в комментариях. Это был соц.вопрос с Алия Гизатова, Алия Кульбарисова. До встречи.